Биткоин готовится к главному сигналу прямо сейчас и ты должен быть готов к нему и в сегодняшнем видео я покажу, к чему именно тебе следует готовиться прямо сейчас и дам тебе понимание того, что происходит с главной криптовалютой. Начнем с недельного графика биткоина и здесь мы видим три разных, но действительно важных момента, на которые обязательно нужно обратить свое внимание. Во-первых, это ценовое движение биткоина, связанное с недельными средними скользящими. Во-вторых, это двойная вершина на индексе относительной силы. И третий, очень интересный, важный момент, это стахастический RSI, который вот-вот вернется ниже 80 пунктов. Что все это значит? Давай разбираться. Я решил делать такие видео чаще, потому что на прошлом вы набрали 3400 лайков, поэтому давай на этом видео наберем хотя бы 2000 лайков. Это будет очень хорошей мотивацией для меня продолжать свою работу. Первое, что я хочу обсудить, это вот этот важный отскок от этой красной линии. Это не просто какая-то там линия, это 20-недельная средняя скользящая. Нет никаких сомнений, что это самая важная линия для всей истории ценового поведения биткоина. Это фактически фундамент для цены главной криптовалюты. Так, например, в 2015 году во время этого жуткого медвежьего рынка именно эта линия стала самой главной линией поддержки. В 2018 году произошло то же самое. И даже в 2020 году, когда коронавирус неожиданно для всех обвалил рынки, цена биткоина нашла поддержку именно на 200-недельной средней скользящей. На протяжении всей истории биткоина именно эта линия оставалась главной линией поддержки. И теперь она превращена в абсолютное сопротивление. Цена отскочила от нее вниз. Кроме этого, мы наблюдаем здесь крест смерти между 200-недельной средней скользящей и 50-недельной средней скользящей, которая пересекла ее сверху вниз. Почему это интересно? Да потому что этого никогда не происходило в истории биткоина. Это произошло впервые. Перед этим 6 месяцев подряд мы наблюдали бычью дивергенцию. Каждый низ биткоина был все ниже и ниже. При этом каждый низ RSI был все выше, выше и выше. Это и есть самая настоящая бычья дивергенция, которая обычно заканчивается ростом цены биткоина. И цена выросла как раз таки. До этой красной линии. Это около 24-25 тысяч долларов. И все кричали, что мы вырастем до 30-35 тысяч долларов после этого. Но вот что тебе нужно знать. Если мы подбираемся снизу вверх к основному уровню сопротивления, это вот эта красная линия. И каждая новая свеча на этом росте, приближаясь к этому уровню, становится все меньше и меньше, это признак слабости. И если мы пробуем уровень на прочность более 4 раз, а мы действительно пробовали более 4 раз, то зачастую пробить его не удается. Так и случилось, и именно поэтому мы отскочили от этого уровня вниз. Ты можешь использовать эти советы на любом таймфрейме в любое время. Кроме этого, здесь мы видели длинные тени. Это признак большого сопротивления в этом диапазоне и признак того, что умные деньги фиксируют на этом уровне прибыли, тем самым опуская цену вниз. Также заметь, что цена биткоина отскакивает даже от 50-недельной скользящей, это вот эта зеленая линия, мы отскочили от нее три раза подряд. В последний раз такое мы видели в 2015 году вот здесь. Как ты видишь, тогда мы тоже отскочили от этой зеленой линии. Представь себе, это было 7 лет назад в последний раз, и это происходит прямо сейчас снова. Тогда мы отскакивали от той зеленой линии 5 недель подряд, и это закончилось последней сильной коррекцией на том медвежьем рынке перед началом настоящего буллрана. Об этом я говорил в прошлом видео, и я говорил, что это может стать исторической возможностью купить биткоин. Итого, вывод. Поведение цены пока что показывает слабость. Но давай посмотрим на индекс относительной силы. 23 января мы увидели вот эту вершину, вот здесь. Затем, спустя некоторое время, еще одну вершину. Это двойная вершина, технический паттерн. Обычно это сигнал к развороту RSI. После вот этого роста мы должны падать вниз. Держи в уме, что это возможность, а не стопроцентная гарантия. Именно поэтому ты должен собирать эти факты, а я тебе в этом помогаю. И ты должен принимать на основе этого абсолютно самостоятельное решение. Цена показывает слабость, RSI показывает слабость. Это не мое мнение, это просто факты на графике. Факты, против которых я бессилен. Да, мы пробили этот огромный падающий тренд на RSI, но мы так и не сформировали после этого новый фундамент. Он должен быть сформирован. Стохастический RSI. Мы знаем, что приблизительно каждые 6 месяцев у нас появляется бычье пересечение на этом индикаторе. Я их обвел кружочками. Каждый раз после таких пересечений цена биткоина сильно росла. Это очень хорошие сигналы, показывающие, что на рынке есть бычий момент. Особенно хорошо определять этими сигналами отскоки дохлых кошек на медвежьем рынке. Он позволяет их предсказывать. Последний сигнал был в ноябре 2022 года вот здесь. И если ты его пропустил, тебе точно нужно подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. А я тебе обещаю, что я буду говорить тебе только факты на графике. Я не собираюсь говорить то, что ты хочешь услышать. И я не собираюсь говорить то, что говорит большинство. И я не планирую прогнозировать цену биткоина. Я буду показывать только холодные факты на графике. Даже если тебе эти факты не понравятся. Тебе распоряжаться этой информацией так, как ты хочешь. Кроме бычьих пересечений внизу, этот индикатор также хорошо показывает, когда цена будет падать вверху это медвежье пересечение сверху и сейчас мы видим что такое пересечение снова случилось но оно еще не подтверждено чтобы оно было подтверждено нам нужно протестировать этот уровень 80 пунктов если провалимся ниже тогда подтверждение будет налицо К сожалению таковы факты на недельном графике биткоина давай посмотрим на дневной график биткоина. Начнем с движения цены. Ты видишь то же, что и я. Здесь формируется медвежья дивергенция. Цена росла, а RSI падал. Также последние свечи провалились ниже зеленой линии, вот здесь. Эта линия служила поддержкой на протяжении всего недавнего роста. Когда в последний раз мы были ниже этой линии. Вот здесь, когда биткоин стоил 16 тысяч долларов. И мы только что упали ниже этой зеленой линии, как ты видишь. вот. Это сигнализирует нам о силе или слабости. Ну, конечно же, о слабости рынка. Мы явно не хотим быть под этой зеленой линией, ведь на бычьих рынках эта зеленая линия всегда выступает поддержкой. Мы растем, прямо отталкиваясь от нее. И наоборот, на медвежьих рынках она становится сопротивлением. Мы отскакиваем от нее вниз. Поэтому мы не хотим видеть то, что видим сейчас. Не хотим видеть закрытие свечей ниже этой зеленой линии, если хотим продолжение роста. В то же время уже около шести недель на дневном графике биткоина формируется медвежья дивергенция. Это когда цена биткоина формирует пики все выше и выше, а RSI формирует пики все ниже и ниже. Обычно такого не происходит. Обычно с ростом цены и RSI растет, а если цена падает, то и RSI падает. Но иногда у нас случаются дивергенции, когда цена и RSI делают противоположные вещи. Когда ты такое видишь, это сигнал, что рынок готов сделать то, чего никто не ожидает. И, наконец, последнее, но не менее интересное. Это индикатор adx -NDI. Простыми словами, если зеленая линия находится сверху, цена обычно растет, а если красная сверху, цена обычно падает. И как мы видим, красная сейчас очень-очень аккуратно, но все-таки поднялась выше зеленой. Это еще не подтверждено, но такой факт тоже есть, имей это в виду. Итак, какой же вывод? Конструктор мы сложили, и что у нас получилось? Сейчас не финансовый совет, а только лишь мое мнение. Напиши свое мнение в комментариях, решение принимать только тебе. Можешь брать мои факты еще какую-то информацию и думать, о чем тебе это все говорит. Итак, факты на недельном графике предупреждают нас, что рынок сейчас показывает слабость. Эти факты на графике не совсем бычьи, если что, но что хорошо, это то, что они краткосрочные, они меняются. И как я говорил в прошлом видео, биткоин может сходить на тест своего фундамента, на тест нижней границы этого коридора. Посмотри прошлое видео по ссылке в описании, если не видел, так тебе будет понятнее, что я имею в виду. Этот возможный поход вниз будет чуть ли не исторической возможностью, но все будут бояться купить. Если это случится, все будут кричать, что мы упадем еще ниже, но факты на графике говорят, что это будет феноменальная, историческая возможность купить. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если узнал что-то полезное или интересное, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы на регулярной основе делаем обзоры на все, что происходит в мире криптовалюты и экономики. Ну а мы с тобой увидимся в новом видео. До скорого.